С целью хорошо себя чувствовать, не обмениваться со множествами людей. Делайте ритуальную защиту. Помните, я ее даю на ступени Айм клим Клин Шрайсваха, и не нужно будет вам запечатываться. Ритуальную защиту человек один раз утром делает, после этого ничего не нужно делать. Добрый вечер. Скажите, у меня дочь пьет литр за раз вина только родила грудничок два месяца я с ними не живу даже не знала ее проблем моего отца который платил алименты сын алкоголик 30 лет пьет скажите как не повторить судьбу отца мама алименты брала можно как-то откупиться первую ступень купила практику в счастливую жизнь ее поднимаю от бутылки трясу если будете выполнять вот то что вы сейчас написали то ребенок бросит в дальнейшем пить ничего дополнительного делать не стоит